Под дороге брела одинокость, Робко в лица прохожих глядя, Сердце трепетно прятала горесть, И с тоской отводила глаза, Повторяла «Ну, где же ты, милый? Где же спрятано счастье мое? Вижу я, что уже до могилы Не узнаю, где скрыто оно». Полночь в поле, по воле пророчества, Где с травою играют ветра, Повстречала она одиночество, Что сидела в тиши у костра. «Здравствуй, милая! мы одиноки, обе бродим по миру одни и проводим все время в дороге, бесконечные долгие дни. Почему же в глазах твоих теплится доброта и покой? Почему? Мне спокойствие это не верится. Объясни мне, тебя не пойму. Отвечала тогда одиночество. Никогда не была я одна, но порою побыть одной хочется. Так отчетливей участь видна. Слышишь, Ветер поет колыбельную, Видишь, как опустился туман, Я за эти минуты волшебные Все дороги на свете отдам. Так сидели они до рассвета, В тишине у святого огня, Одиночество греясь у света, Одинокость судьбину кляня. Часто нам выпадает дорога, По которой полуждаем одни. Одиночество — это от Бога, Чтобы в полночь беседовать с Ним. Между ними различие такое. Не понять его просто нельзя. Одинокость – поиск другого. Одиночество – поиск себя.